Всем привет, с вами RJ Corporation, и я играю Battlefield Heroes. Для тех, кто не знает, это онлайн-игра, э, похо... схожа с Team Fortress 2, Team Fortress 1, не знаю, вот такая же монтяжная, в общем. Честно, игра, ну, по сравнению с, не знаю, с Кризисом 3, так она полностью всасывает. блоеды блять да дети вы погуляете парни ну, так, так нечестно дебаные <плодисменты> донатеры в общем эта игра честно просто ужасно тем то что одежда ну, шмотки. Ничего абсолютно не дает, кроме твоего внешнего вида. Режим игры такие... О очень простенькие, на самом деле. Ничего нового туда не, при... не привнесли. Да ёб твою мать. Дайте мне рассказать нормально, а я беситься буду. Ничего нового такого не привнесли в эту игру. Блять, тут уже чувак трупом валяется. Ну здорово. Ну, блять, я могу сделать так. Блять. Угу. <смех> Ой, блять. Я, как всегда, играю за Нигера. Либо так прикольно. Блять, как... как... Блять, почему он не сдох? Да идем так, я убил, я убил, да ёбаный. <с> но в эту игру ничего не принесли так, блин, старая старая фишка типа захват карты, ой, захват флага, захват ракеты, бля, ракеты еще никто не захватывал, но это все равно что захват флага. Кстати, какая там кто там, бля. Херасик, как он, блядь. Попробую захватить а, ракету. Может у меня нихера не получится. Есть, захватил. Теперь главное поубивать говноедов, которые будут приставать к моей ракете. Всё, сидим тут и не рыпаемся Так. О, чувак, здорово. блять, что-то. Что то мне стрёмно Надо. Блять, уберись. Блять, перезарядка. б твою! Бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля! Да б твою мать! АК-74, ясно, русский, блять Стопудово донат. И урод вообще. За фрицит играет. Сука. Ааа, школьник тупой. Англий Хилбрин. Идите. Блядь, быстрее. Yeah. тут? Бля. Ну-ка спит, хак. Оп, оп. Блядь, ты... Беги ты ровно, мудак. Ну заебись, подбежал быстро. Ща я из-за угла такой вылетаю. Оп, говное. 9 хп снял. Гомнаеду тупо. Все, сосите, блядь. Отъебись от меня. блядь. блядь. Бесполезно. Уроды. Быстро. Скотси. Конечно, э, шуток в этом летсплее не будет, так как я не умею шутить, и я просто буду говорить свои мысли. Короче, мы проиграли. Умри ты кусок говна. За Заебал. Наконец-то, блять. О, захватили, бля, красавцы. Здорово. Мне вообще насрать на тебя, чувак, ты что, отъебись, просто. Все, я, я буду сидеть тут и... А, не, я, я подойду, Во, наеду этот, вонючка. Так, надо перезарядиться. Ой, блядь, блядь, блядь! чего меня откинуло? Блять, блять, пять! Блять! говна поешь урод. Тупой. Сойку пидо. Защитите ракету. Господи, да всем насырать на эту ракету. Нажмем 6. Как я, как всегда, как и Играю с чёртного парня, которого, типа, гейнгстер Надо сюда ставить трек, книга, нига, нига, нига Съебался Блин, я, надеюсь звук не очень громкий Все, блядь, получил по щам, урод Блять, где он? Блять, как я в него садил, блять, хуй знает сколько патронов, да почему он, сука, выжил? Жопа тупая. Пускай лежит ляху, идиот. А, беги, тварь. Нигерская ж... Опять захватили. А! Бля, как так? Надо быстренько добежать. Ну баный ошиб. Вот. 12, 11, 10, 9, 8. Давай, давай, давай, давай, детка, детка, давай, давай, давай, давай, давай. Есть, одна секунда. Бля, бля, бля, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, красава, красава. 4, 3, 2, 1. И, блядь, я, сука, всех нахуй натянул, блядь, как бог. Как папка этой игры, но на самом деле я не папка. Бумажная папка. Омский юмор. Блин, ну, Плюс три победы. Ладно. Так. Вообще игра рассчитана на дурачков, которые будут на неё тратить деньги, потому что сейчас я вам покажу магазин, что он из себя представляет. Просто что-то можно купить и за какие деньги, самое главное. Давай весь. Ой, ой, ой, ой. Сейчас я вам покажу магазин. Сейчас у меня просто выкинуло из игры, не знаю почему какие-то проблемы. Эх, вход в игру. Мы прикалываемся вот эту вот круглышего кумба бежащим. Можно его куда-нибудь, бля, закончилось. Ладно, можно его на какую-нибудь плоскость поставить, и как бы он бежит. Может я просто наркоман, а может реально так прикольно. Ну, это вам садить. Вот, к примеру, обычная гребаная каска. Так, давайте посмотрим, что она дает. Камуфляжный шлем пулеметчика. Голова. Перетащите предмет на персонажа. Опции покупки. Блять, вот деньги вот эти вот. Вот это вот буковочка F, да? Если... Сейчас я вам... Вот, вот это вот. Это донатские деньги. Блядь на один день косарь с чем-то вот и, и, блядь, спрашивается нахера эти шмотки, они даже ничего не дают вот этот же шлем только, бля, все равно э, за донатские деньги на неограниченное количество, но если вы, блядь, хотите поиграть один день с такой, блядь, шляпой то, блядь, пожалуйста, покупайте за игровые деньги но эти игровые деньги вообще с трудом зарабатываются и, блядь даже навсегда нельзя ничего купить. Да. Ладно, я куплю. Все равно я не буду в это говно играть. Вот, чувак бежит, смотрите. Ладно. Вот, так, что тут еще есть, бля? Тут, тут ничего для персонажа. Что это тут, Привет, тоже какой-то. Так, футболки, блядь. Сука. Голое тело, перетащите. Блядь. И что изменилось, спрашивается. Нихуя не изменилось, это наебалово для идиотов. Или для мажоров, которого дохера бабла, или там школьники, которые выпрашивают, мам, положи мне, пожалуйста, денег на игру. Пиздец. Других слов нету. Ну вот, какие-то, блядь, вот куплю свитер, как, как моя бабушка вяжет. Тоже на день Да, на день, ёбаный Три дня Блять, нахуя мне на три дня этот свитер, блять Так, сейчас посмотрим, что еще Тут можно Получить Так о, п... А, перчатки, перчатки Блять Ахудеть Блять, перчатки просто Великолепны даже даром не надо блядь. так штаны посмотрим что и что как всегда в самый низ коричневые рабочие брюки блять просто идеальная как будто в 90 е попал в гетто что еще синие брюки бля я бы назвал это не синие брюки а пидорские бриджи Сука. Так это что? Полевые, что-то там. Сейчас скажу. Полевые штаны диверсанта. А, назвал бы эту модель стилягой из 80-х. А диверсанту, блин на коленнике эти грбы, но что, Ладно, все Не буду. Не буду просто.. Так, что еще может? Может мне что-нибудь. О, господи. Это. Военная форма от Зайцева э, или типа того. Опять 90-е. Old school Щит, мафака. WhatsApp nigga. What's nigga? Блять. О, тут же этот флаг, э, как его? Блять, не анархистов, а... Оппозиции, вот. Э, точно. Я, пожалуй, куплю их. Работаем. Работайте, блядь, негренно. О, чувак бежит так. Ду -ду, ду ду Окей. Так, это купил, это купил. Ботинки, блядь. Во. черные ботинки, коричневые ботинки, диверсанта. Давайте, блядь, будем. Будем скинхедами. Вот это я понимаю. Чисто, блядь. Тесак стайл. Хотя я не знаю, тесак носит. Ну, скинхед, я знаю, то, что скинхеды любят такие ботинки закроем блять ремни все донат. ладно дальше тоже все задано все все что можно купить в этом грёбаном магазине перейдем к оружию хорошо блять вот казалось бы оружие оно должно быть Один день оружия стоит 150 этих, блядь, монгольских тунгриков ВП, блядь, или как они там называются. Я знаю, это, что это фаунс, блядь. Play for free фаунс. Открою для себя особую экипировку и усовершенствованные предметы, блядь. Valor Points. Нужны для приобретения предметов в магазине. Hero Points используется для улучшения умений. Блядь, Valor, Valor Points, блядь приобретение, сука раз, два, три, четыре, пять пять пушек вы можете купить блять, на эти по па... блять, как они там валарпоинт знал, все остальное за донат, да блять, как так играть цей блять это это, это, это, это это пиздец так, дальше, дробовики сколько у меня осталось 247, блять РПГ, блядь. Ну давайте вот противотанковые орудия, гранатомет. Ну хули, давайте купим. Мне денег уже не жалко, насрать, так сказать. Вот. Можно, блять. вот я не знаю, зачем покупать эмоции? Внимание, блядь, спасибо. Нет. Кому я буду в игре бежать? Не, чувак, спасибо, я не, не гоню Герыч по венам, там. Блять, эмоции, да. Больше похоже, как чувак предлагает вам курнуть косячка. Ну, там, знаете, блять. Ко-ко-ко, блять. Подеремся. Сейчас тут добавили нам Style. Лузер, блять. лан, допустим. Спасибо. Купим так. Какую купим? Внимание. Да. Нет. Вот купим купить. Да. А нет, стоп. Как там она выглядит? Uh -huh. Это типа, да? Uh -huh. Так. Uh -huh. Нет. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. Внимание. Ладно, купим да. А вдруг нам предложит курнуть косячка химаря какого-нибудь дубас афганский так и блять умение или как это а амуниция то что вам помогает э, в игре там всякие регенерация здоровья и прочее прочее говно так все весь магазин мой штаб тут есть О, хераси так вот где у вот я мудак ботинки, бля, у меня уже есть каннадские ботинки Дидей Дезио Ди Давида ступни, блять, это ноги нам. О, вот по... истек срок действия, срок действия этого предмета истек, сети магазин, чтобы обновить его, шел ты в очкор, я, блять, искал, где это говно поставить, просто блять, все, не хочу даже говорить, а, точно, у меня же есть, блять, не в рот ебедный РПГ, так, мастерская, блять, вот тут еще можно купить всякие усовершенствования, и то, если они вам выпадут случайным образом, вот, у меня есть, усоверш... у вас нет вечного оружия, это, блять, говноеды, а Совсем зажрались, блядь, уроды. Эмоции, муниция, блядь, в общем, игра в фуфло. Не играйте в это говно, ибо... Либо если вы там мажор, не в рот не бен, я бич-пакет, и у меня нету дохуищи денег, чтобы тратить на игры. Я могу, может, купить лицензию какой-нибудь игры, но донатить это полный бред. это Вы поиграете в эту игру и забросьте ее зачем вам донат? Бля, ребят, одумайтесь и не играйте в плохие игры, играйте только в хорошие и всего самого наилучшего. Всем добра, пока.